Всем доброе утро, сегодня 26 апреля 2021 года, время примерно без 15.10 и, соответственно, я собираюсь ехать на работу Погода, хочу вам сказать, полное дно Здесь стоит буханочка у нас Вот наш гольф Соответственно, обычно я ставлю вот сюда его. Но тут у нас грязюга. И на этой резине особо не выехать. Закидываем портфель. Ну, собственно, запускаем. Единственное, на холодную иногда Бывает, что задирает холостые. Мне кажется, это связано с дроссельной заслонкой. Насос накачал. Ну, сейчас более-менее, да, нормально, да, запустился. Ну вот такая вот у нас погода на улице. Такая вот слякать. Ну и, собственно, поедем на работу. Поэтому всем хорошего дня. И ждите следующее видео. Снимем что-нибудь интересненькое.